привет всем дорогие друзья в этом видео я бы хотел с вами поделиться еще одной очень классной функцией это функция булавки и это называется так на английском функция называется вот так что это нам дает это дает нам создание вот крепежей в местах и контролирование соединения ткани между этими крепежами вот смотрите я, я сейчас э, создам обычный вот э, такой plane. И мы с вами еще не рассмотрели функцию э, настройки сцены, то есть физики. Но в Madlos вы можете там настраивать э, гравитацию и все, э, все. Все в этом э, плане. Для этого вам нужно зайти в этой вкладке. Вот, э, в сцен. Здесь есть вот. 3d simulation и у него а, в simulation property вот внизу есть вот такая вот опция гравитация вы его должны там если хотите, там опустите до нуля мне один мой хороший знакомый сообщил что в минус 6500 у него как-то другая а, другая этот как его Другие, другие качества более проявляются. Но я еще это не, проверил, не проверял, вот поэтому сейчас на ноги поставим, чтобы мы с вами смогли изучить вот эту вот функцию булавки. А, при нуле вот, объект вообще не будет а, никуда двигаться из-за того, что отсутствует вот, гравитация. Только с помощью а, мыши и тыка вы можете там его куда-то ну, в космос отправить вот. как видите вот. а, открываем функцию так и эти края ну например пускай будет вот так соединяем после чего нажимаем а, пробел и как видите это нам создать вот такую вот очень крутую фишку это дает нам а, при сгибании вот а, вы можете им пользоваться при создании вот что? Когда делаете там небольшие вот складки, и вы можете их как бы в этом месте соединять. Вот. Эта функция очень полезна в этом плане. Вот. это линейный так. У него вот вот так например из трех точек пускай будет вот так и оно тоже работает, но работает да. это линейно мы как бы имеем две, две одинаковые функции одна дает нам соединять между собой две точки, а другая дает нам возможность соединения линий в такие вот кружочки вот. И у нас вот есть здесь очень крутая вот фишка. Мы его с вами еще не рассмотрели. Если вы сделали где-то ошибку и хотите вернуть а, ткань в исходное положение, то вы можете а, нажать вот эту кнопку. А, когда вы это нажимаете, то оно как бы станет в таком виде, как, как, какой он есть на самом деле. Есть и вот этот Reset3D Arrangement Sol. Это уже полностью удаляет вот все настройки, которые вы провели над этим объектом. То есть вообще, если у вас тут несколько вот объектов, например, пускай будет 2-3, и вы как бы их соединяли между, между собой, давайте соединим. И некоторые из них вы, может, там повернули вот. и соединили вот, вместе с собой. Как-то вот так. У вас есть тут некий вот такой объект. Когда вы нажимаете эту функцию, то у вас оно приходит в исходное положение, но когда вы нажимаете на эту функцию, то э, все будет как на 3D Garment. Вот. Именно так это работает. Спасибо вам огромное за просмотр, а в следующем уроке мы еще с вами рассмотрим некоторые оставшиеся вот функции, если здесь есть то, что нам нужно. Здесь, есть, а здесь остались только измерения, но мы им, ими пользоваться не будем, так как в Марлусе мы в основном делаем модели из ткани и ткань я особо не изменяю в размерах из-за того, что оно все равно изменит свои свойства при симуляции. Вот из-за Спасибо вам огромное за просмотр. Если есть какие-то вот то есть вопросы я буду рад если есть вообще интересные вопросы то я не против даже и снимать именно видео в решении ваш вашего этого вашего вопроса спасибо вам огромное до следующих видео